здравствуйте дорогие друзья зрители подписчики с вами астролог марина Скади. подписывайтесь на мой канал если зашли впервые чтобы больше знать об астрологических событиях сегодня поговорим об ингрессии марса в знак рака которая произошла 23 апреля в 1449 по киевскому времени планета будет двигаться по этому знаку до 11 июня 1634 для марса это положение падения Реакции многих людей в этот период очень эмоциональны, настроение переменчивое, а желания, потребности, оценки проявляются агрессивно. Переход Марса происходит на стационарном Плутоне. Запишу видео об этом, появится сегодня или завтра в YouTube-канале, поэтому заходите, посмотрите. Период с 23 по 30 апреля знаменован глобальными событиями. Стационарный Плутон оказывает серьезное влияние на мировую экономику и международные экономические отношения. В политической сфере происходят изменения. Акцентирована тема власти, больших денег, пограничных ощущений, массовых процессов, мощи и влияния. Обычные люди все это переживают особенно тяжело. Знак рака является кардинальным. Эти качества соответствуют характеристикам Марса, поэтому планета будет выражаться сильнее. Более того, формируется оппозиция с Плутоном. Все мы ее почувствуем в первую неделю июня. Чуть дальше расскажу об этом напряженном аспекте. А пока приглашаю вас в мой телеграм-канал, ссылка в закрепленном комментарии. В своем телеграм-канале я размещаю информацию в текстовом формате и дублирую видео из ютуба. Присоединяйтесь, буду рада вас видеть. Итак, в ближайшие два месяца, с одной стороны, люди склонны проявлять инициативу. Внутренней силы достаточно, но с другой стороны, в самый ответственный момент появляется страх, и многие отступают, отказываются от своих целей. Возможности для любых начинаний есть, но чрезмерная эмоциональность мешает правильно просчитать, продумать план действий и этапы на пути реализации своих целей. Представители мужского пола более подвержены негативным влияниям в ближайшие два месяца. Женщины становятся сильнее, действуют активнее и смелее, часто берут на себя мужские обязательства. Из-за смены ролей в семейных и любовных отношениях чаще, чем обычно, возникают скандалы с битьем посуды, вплоть до рукоприкладства. Знак рака отражает эмоции, чувства, ощущения и интуицию, внутренний мир и сферы, связанные с личной стороной жизни. В этот период люди не особенно стремятся к социальным контактам, больше сосредоточены на домашних и семейных делах самостоятельны и активны в этих вопросах у многих меняются взгляды на жизнь воспоминания о детстве родителях родине часто мешают сосредоточиться на профессиональных делах личная интимная сфера жизни семейное окружение атмосфера в родительском доме и семье поднимают глубокие бессознательные впечатления раннего детства транзит марса по знаку рака хороший период для решения жилищных вопросов ремонта переезда проблемы в это время возникают из-за чрезмерной эмоциональности и неуверенности в себе но занятия спортом физические упражнения активный отдых помогают укрепить свой психологический фундамент гармонизировать внутреннее состояние и обрести надежность в ближайшие два месяца увеличивается вероятность наступления беременности в целом благоприятное время для икон особенно до 26 мая а потом коридор затмений ретро меркурий и все это не особо благоприятствует подобным делам самый сложный период в течение года это скорее всего с 26 мая по 11 июня в этот период часто можно столкнуться с бестактным импульсивным поведением неприятными выходками по отношению к себе многие люди в достижении поставленной цели не считаются с окружением транзиты марса по знаку Урака не меняют принцип самой планеты но показывают ее проявление марс планета активности самостоятельности свободного проявления своей воли но в этот период Возникают различные препятствия, как семейные обстоятельства, так и внешние события, которые не дают возможности проявить себя в полной мере. В любом случае Марс отражает качество борца за счастье, поведение в конкурентном противостоянии, силу воли и стойкость в жизненных неприятностях. Вздорность, капризность, неорганизованность препятствуют ранее построенным планам. В ближайшие два месяца тщательно скрываемые комплексы вдруг проявляются и можно наконец-то их проработать, понять, принять и отпустить. В этот период задача каждого человека научиться управлять своей психической энергией и направлять чувства на созидание. Имеющим заболевания пищеварительной системы необходимо особенно следить за своим здоровьем, то есть возможное обострение. Нужно избегать переедания в моменты эмоционального расстройства, иначе это будет иметь плохие последствия для пищеварительной системы. В этот период усиливается предрасположенность к стрессам. Многие могут не справиться с давлением со стороны и с конкурентными ситуациями. Люди чрезмерно обидчивы, капризны и раздражительны. Чувствуют трудности от высоких требований и напряженной работы. Уровень жизненной энергии непостоянен и сильно зависит от эмоционального состояния, особенно во время раздоров в доме в семье. Управление своими эмоциями очень важно для здоровья и благополучия. Сложный период для всех начинается с первых чисел июня, даже скорее с 26 мая. Полное лунное затмение откроет коридор затмений. Об этом подробнее в отдельном видео появится на моем YouTube-канале в середине мая. Примерно с 1 июня ощущается противостояние Марса и ретроградного Плутона. Возможна активизация криминальных структур. Не исключено, что мы можем услышать о резонансных событиях, авариях, преступлениях, разоблачениях. Это напряжение особенно мощно проявится 5 июня. В 22.45 по киевскому времени произойдет точная оппозиция. Первая неделя июня опасна с точки зрения увеличения случаев физического насилия, а также различных катастроф. Будьте бдительны, берегите себя. Вспомните события второй половины июня 2019 года. Предыдущая оппозиция Марса и Плутона. Много чего произошло в это время в разных странах. Я думаю, что именно с лета 2019 начал появляться коронавирус. Тогда ставили диагноз атипичная пневмония, фиброз легких, а не ковид. Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 была впервые зарегистрирована 31 декабря 2019 в городе Ухань, в Китае. Но все мы понимаем, что до этого был инкубационный период и начало, скорее всего, было именно при оппозиции Плутона и Марса в 2019 году, в июне месяце. Почитать о всех событиях этого периода можно в Википедии. В любом случае, начало июня 2021 года будет очень значимым, к сожалению, в большинстве случаев нерадостным. Оппозиция двух воинствующих планет Марса и Плутона произойдет в коридор затмений на ретро-Меркурии. Аварии, громкие преступления, протесты, эскалация военного конфликта – наиболее вероятные перспективы. Примерно с 1 по 11 июня это... Кризисный период борьбы за самостоятельность в профессиональных вопросах, предпринимательстве, политике, повышенная конфликтность, душевная напряженность способствует проявлению тяжелых заболеваний. Часто активные шаги терпят крах под влиянием воли власти мущих. Мы можем услышать о крупномасштабных политических, экономических или природных явлениях. Не исключены провалы, крах карьеры, крупные неудачи в финансах, потери и денежные трудности. Этот период критический для бизнеса, политики, научных исследований. Начало июня – неудачное время для решения Назревших проблем распределения прибыли, пользования крупным капиталом, акционирования, страхования, налогов и пошлин, возвращение долгов, а также наследства и алиментов. Лучше избегать участия в крупномасштабных мероприятиях, ни в коем случае не заниматься незаконной деятельностью, опасными аферами, избегать столкновений с криминальными группами. Весь период прохождения Марса по знаку рака с 23 апреля по 11 июня будьте осторожны при использовании различной техники, вождении транспорта, проведении опытов и экспериментов. Это тяжелый период для брака или любовных отношений, когда все может быть разрушено за один день. У многих в этот период произойдут Неконтролируемые перемены в жизни, в судьбе, возможно столкновение с чьей-либо смертью. Вероятно, актуализация вопросов наследства или выплаты алиментов. В целом транзит Марса по знаку Рака сложный, более-менее удачный, спокойный период до коридора затмений, до 26 мая. Поэтому успейте сделать максимально большое количество дел. Друзья, если нужна индивидуальная консультация, если что-то происходит, что вызывает тревогу, не стоит затягивать с решением вопроса. Обращайтесь. Контакты на главной странице и под видео. Что бы ни произошло, не впадайте в отчаяние. Астрологически можно рассмотреть любую ситуацию и найти выход из любой